Всем-всем-всем, уважаемые зрители, слушатели нашего канала, мы предлагаем вам совершить космическое путешествие. Есть возможность совершить космический полет, ну, конечно же, мысленный. Итак, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Ну, надеюсь, все у нас прекрасно получилось. У всех отличное настроение и прекрасное самочувствие. Полет нормальный. Мы приглашаем вас всмотреться в ландшафтное образование, а то есть пустыни с борта нашего космического корабля. Вперед! На физических картах и физическом глобусе цветом отображают высоту территории над уровнем моря. Вообще, как же это прекрасно и здорово парить над нашей голубой прекрасной планетой. Так вот, чем выше или ниже территория над уровнем моря, тем темнее ее окраска. И используют основные цвета, такие как зеленый, желтый и коричневый. Ну и, соответственно, их оттенки. Интересно, а знаете ли вы, каким цветом отмечают пустыни, чтобы нам с вами пронаблюдать эти пятна на континентах. Правильно, желтые. Совершенно верно. Очень многие пустыни, в том числе почти вся Сахара, отмечены желтой краской. Пустыня Сахара находится на огромных приподнятых платах. Самая высокая точка пустыни. Это 3415 метров над уровнем моря. А знали ли вы, что немало пустынь отмечены и зеленым цветом, так как они лежат ниже уровня моря. Так, например, Ливийская пустыня площадью 2 миллиона километров квадратных расположилась во впадине 133 метра ниже уровня моря. Часть Сахары расположена на отметке минус 137 метров. Есть на карте пустынные районы и коричневого цвета. Это высокогорные пустыни, такие как пустыня Атакама в Южной Америке, пустыни Центральной Азии, например, пустыни Памира. Вы уже, наверное, заметили, пролетая над нашей планетой, что желтого цвета на материках довольно много. Приблизительно одна четвертая часть нашей планеты занята пустынями. А если быть точнее... В северном полушарии пустыни расположились между 15 и 35 градусами северной широты, а в некоторых районах пустыни добирается и до 45 градусов. А в южном полушарии пустыни лежат в границах от 13 до 32 градуса южной широты. Для всех пустынь характерна интенсивная солнечная радиация, континентальный климат с самым жарким Летом, где песчаные почвы прогреваются до плюс 90 градусов, наличие сухих ветров, большие амплитуды суточных температур и, конечно же, отсутствие регулярных осадков. Многие из нас со словом пустыня связывают в основном узкое понятие. То есть это песчаные равнины с редкими растениями и животными. Территории с отсутствием пресной воды. Всегда нам представляется песок, барханы, дюны. Но если разобраться на самом деле, встретить именно эти формы рельефа в пустыне не так-то просто. Дело в том, что по особенностям грунтов пустыни делятся... Накаменистые, щебнистые, солончаковые, гипсовые, глинистые, ну и другие. Поэтому встретить чисто песчаную пустыню возможно, но очень сложно. Ну, например, песчаная пустыня в Австралии. Ее можно встретить. А в основном пустыни представляют собой каменистый характер. Так, например, Пустыня Сахара на 20% всего состоит из песка, а остальное – это каменистые территории. Ничего кроме песка и валунов, например, вы не встретите в Аравийской пустыне. Она и возникла в результате вулканической деятельности. Песок нельзя считать достаточным признаком пустыни. Основной признак пустыни – это чрезвычайная засушливость и связана она с недостаточностью влаги. Аридная территория – от латинского Аридус сухой и говорит о главном признаке пустынь. В Сахаре немало районов, где выпадает 20 мм, 10, а то и 1 мм осадков в год. Жара 50, а местами 55 градусов. А это не так уж и далеко до мирового рекорда. В Сахаре с осадками вообще очень плохо. Около 17 тысяч лет назад возникла Сахара. В наши дни пустыня увеличивается на 5 километров в год. И это связано с разграблением природных ресурсов здешних мест. 80% потребностей в электроэнергии в Африке удовлетворяются за счет сжигания леса. Огромные стада скота пожирают все без остатка, оставляя за собой голую пустыню. Пустыня растет, принося новые засухи. Засухи ведут к нищете, а нищета не может остановить наступление пустыни. Радует песчаное море Восточной Сахары. Это Ливийская пустыня. Однажды во время бурения нефтяных скважин инженеры Куфры наткнулись на огромное подземное озеро. Началось наступление на пустыню. Отвоевано уже более 10 тысяч гектар земли. В пустынях Чили и Перу Осадков мало, от 3 до 30 миллиметров. Вот уж совсем обидно. Рядом Тихий океан, и вот вам безжизненные пустынные просторы. Годами нет дождей. Это хорошо известно и жителям других прибрежных пустынь. таких континентах, как Австралия, Африка, все дело в том, что холодные течения, проходящие вблизи материков, являются главной причиной низкого количества влаги на территории пустынь значение пустынь велико трудно представить что под каменистой сухой поверхностью прячутся настоящие сокровища мы с вами пролетели вокруг земли и увидели эти пустынные пятна которые таят в себе настоящие кладовые природы речь идет о полезных ископаемых золото нефть титан Ром, молибден, вольфрам, никель, медь и другие. Из драгоценных камней под безжизненными просторами прячутся бирюза, изумруд, аметист. Песчаные бури регулярно засыпают дороги. Сухость и крайняя жара делают практически невозможным, какой-либо физический труд, поэтому разработки новых месторождений в пустынях проходят очень медленно. Развитие химических технологий и методов искусственного получения химических веществ тоже ведут к сокращению добычи природной селитры и серы. Аравийская пустыня. Она так любима мотоциклистами, которые со всего мира приезжают для преодоления маршрута Нил Красное море. И если искателю приключений удается выдержать тряску в несколько сотен километров, то в награду он получит сверкающий белым песком пляжи. Экстремалы устраивают гонки, марафоны, чего только стоит марафон ралли дакар удивительное то что в нем принимает участие 80 процентов простых любителей наряду с профессионалами и любителями этого экстремального вида путешествий ну вот мы с вами и возвращаемся на нашу планету ребята как же здорово быть на земле и быть у себя дома. Это чудесно, это здорово. Мы побывали в коротеньком виртуальном путешествии по пустыням. И, наверное, пустыни для того и существуют, чтобы мы с вами порадовались деревьям. А хочется сказать вам такие слова. Одиночество – это не один снаружи, это пустыня внутри. Поэтому мы желаем вам Богатство внутреннего мира. Не будьте одиноки. Берегите себя. Всех вам благ. Пока-пока.